Добрый день, уважаемые коллеги, зооволонтеры, работники приютов, руководители приютов. Сегодня очень важный эфир. Мы находимся в клинике Багира. И с нами сегодня замечательный специалист Яна Витальевна Давыдова. Всем добрый день. Она помогает нам спасать бездомных животных. Я сегодня задам типичные ситуации, с которыми может столкнуться работник приюта или волонтер. Очень часто, Елена Витальна, у нас бывает так, пока мы доедем до клиники, пока мы дождемся доктора, да, животное, находящееся в остром каком-то состоянии, может просто погибнуть. Что делать нам в каких-то острых ситуациях, допустим, когда животное лежит вялое, там, странно отекшее, кровь брыжет фонтаном или, например, покусали сородочи, откусили хвост, поломали друг другу лапу. Что нам делать до того времени, как приедет доктор, либо как мы животное довезем в клинике. Сегодня у нас в качестве макета кошка Багира. Она же, в принципе, может выступать и за собаку. Да. Яна Витальевна, а вот эти всякие острые ситуации и у кошек, и у собак, они решаются одинаково или какой-то есть особенный подход? Ну, в принципе, в общей сложности все... Примерно одинаково, за исключением некоторых приборов. Ну сейчас, походу, вот, да, я это сегодня угу. Я предлагаю сейчас вот камеру приблизить и показать элементарную аптечку, которая должна быть у каждого волонтера, у каждого работника приюта, прямо на самом видном месте. Этот тыцаметазон, либо преднизолон, перекись водорода, полисор, либо энтерсгель, естественно, бинты, шприцы и какой-то кровоостановящий жгут, которым можно заменить, в принципе, бинтом, веревкой и градусник. Это вот минимальный набор оказания первой помощи в какой-то ситуации. Давайте по ситуациям. Отлично, самая распространенная ситуация. Я захожу в волье, вижу, что животное какое-то вялое или, например, распухшее, лежит неподвижное. Я предполагаю, что, допустим, у него анфилактический шок, вызванный, допустим, укусом змеи. Или, например, на прогулке укусила змея, пчела. Что делать, чтобы мы успели довести его до клиники? Ну, с анафилактическим шоком сложнее. Давайте начнем с отека квинки. Аллергическая реакция, которая может случиться на укус любого насекомого. по большей части это пчелы, осы, ну, либо какие-то там другие жуки, которые собака может понюхать, кусить, съесть. И что вы можете сделать сразу, чтобы не наступило онкологический шок? Начинается, как вот, правило, с оттёка к винке. То есть, если вы видите, что у собаки, у кошки, резко вдруг у нормальной собаки, а, она покрылась пятнами. То есть, изначально, как это происходит? Покрывается пятнами, начинает чесаться, краснеют уши. А, далее начинается отек, У нас отекает морда. Ну, все, наверное, видели в интернете фотографии, да, вот этих вот огромных собак с отекшей, с отекшей мордой. Это отек винкера. С этим можно справиться очень просто. То есть, в данном случае нам нужно сделать инъекцию дексаметазона, либо преднизолона, либо супрастина. Ну, супрастин мы уже оставим для клиники, а то, что у вас будет находиться в аптечке, да, деksamитазон, либо пренизалон, нам нужно ввести внутренним Покажите, как мы это делаем, я написала. В зависимости от размеров животного, то есть если у вас вот такая вот Большая, да? Ну, средняя собачка, да, у -у -у. то есть если средняя собачка На такую собачку мы введем всю ампулу дексаметазона Если у вас маленькая собачка, либо кошечка, это будет пол, миллилитра, пол ампулы, да, чтобы мы не купались В ампуле здесь у нас миллилитр Ампула небольшая, в ней 1 миллилитр Обычно в такой же расфасовке всегда дексаметазон. На эту собаку можно целую ампулу. Если у вас, соответственно, крупное животное, то мы колем две ампулы. Да, это алабай, например, да? да. У вас алабай, укусила. алабай овчарка, вот что-то такого размера. А вот если это змея, нужно вообще много колоть? А, вот эти дозы, которые я вам обозначила, для первой помощи будет достаточно. А вот если змея, достаточно будет вот этих уколов или что-то надо дальше куда-то везти, бежать, ехать? <социт> если змея, там, скорее всего, не в клинике разовьется, там непосредственно на месте, куда укусило животное, развивается отек, болезненность, вы можете сделать дексаметазон, но животное нужно будет доставить в клинику. Если мы говорим о том, что это там, укус какого-то пчелы, скорее всего через 15 минут уже после того, как вы ведете препарат, отек начнет уменьшаться, если видите, что там животное вполне себе прекрасно себя чувствует, можно и не ехать в клинику. А вот. а, как мы колем правильно уколы? Давайте. Это самое главное. А, зачастую с этим столкнется обычный уборщик, допустим, вольера. Человек, который просто убирает или кормит животное, или сторож, например, ночью. Поэтому для него сейчас это будет ключевая информация, внимание. Коле мы внутримышечно, в заднюю лапу. Некоторые колят колы вот сюда, вот так. Так делать не надо. То есть мы с вами набрали препарат, да, вот он у нас находится в шприце. И мы с вами трогаем животное за изотопа. Вот здесь у нас... Седалищная кость, мы ее можем нащупать пальцем, да, то есть вот этой вот стороны конечности Мы нащупываем вот такую косточку седалищную, на которую животное у нас садится И буквально сантиметр опускаем, здесь у нас мышца, то есть она будет чувствоваться как попа у человека Ну такой лайфхак, как колоть уколы животным, да, просто а, мы все там пытаемся сделать животным укол как людям, да То есть это mm -hmm. вот так вот происходит, как-то вот так и вот так животное у нас дергается неудобно вот как мы это делаем да врачи то есть я вот так вот держу шприц пальцем упираюсь в эту седалищную кость и получается мой палец он контролирует движение иглы то есть она у меня не ходит вот так вот да как, в отличие когда мы человеку колем и ввожу препарат то есть, если у вас животное, начнет дергаться, да, вот этим пальцем он, он вас фиксирует, у вас игла никуда не уходит. Ну, это нужно потренироваться на помидорах, на ну, карточках. Вот. А Туречка. собственно говоря, этой инъекция при аллергической реакции вы можете спасти животному жизнь. Спасибо. Следующее, Еще я на летае расскажу случай. У нас э, собака Кузя есть, дикобразиха наша, дикая жуткая. Значит, была она на прогулке. Это было несколько лет назад. Слышим неимоверный крик, и прибегает наша собака, видимо, на нее упало стекло малаховое. И оттуда просто фонтаном, вот так, под давлением, под напором, фонтаном идет кровь. Что делать в этой ситуации? А, ну, смотрите, да, кровотечение у нас бывает артериальное, гнозное и капиллярное, соответственно, вот вы сейчас описываете случай как раз-таки артериального кровотечения. То есть если у нас прям брызгит кровь, фонтаном. Фонтаном мы видим, что животное теряет большое количество крови, то, скорее всего, задета артерия, либо какая-то очень крупная вена. А, в данном случае, так же, как и у людей, нам нужно наложить кузену. Да? То есть выше места, в котором у нас кровотечение... Ну, вот на кузе будет... было примерно вот здесь. Ну, что мы вот делали? на выше место, где у нас крови. Вот мы здесь салис. кровь у нас идет, да? И выше крови. Натягиваем жгут, чтобы перестало хлистать. Обрабатываем каким-нибудь антисептиком перекисью водорода. Если мы видим, что у нас открытая рама, да. обработали, обработали забинтовали и срочно едем в клинику. При артериальном кровотечении обязательно потребуется хирургическое вмешательство. Есть, я знаю, что жгут, через полчаса уже начнется, может быть, некроз или как? Ну, больше получаса не рекомендую. Все, нельзя. Поэтому у нас минут 20-25, чтобы домчаться да. в быстрее этой клинике. А если, я навитально, допустим, кровь не фонтаном брыжит, а вот недавно собаки хвост, например, оторвали, сельсородочи дернули, да? Или собаки друг друга покусали, здесь рваные раны, здесь и кровь сочится, и вся собака в крови, и мы не знаем, что с ней делать. А пока мы доедем, тоже займет, может быть, и час до клиники ехать, и полчаса. Что делать с вот этими? Если у нас не брыжет кровь, то есть если она у нас там течет значительно, да, мы с вами обрабатываем также антисептиками, завинтовываем места туго, да, откуда у нас кровотечение. Можно также приложить холод и, соответственно, также едем в клинику. Нам будут зашивать, да, эти все не как? Э, ну, возможно, да, возможно, зашивать. Э, Важная задача обработать холод и забиртовать, туго забиртовать. Как мы э, определим, сколько у нас есть времени? Вот ее порвали, я вижу какое-то количество крови. Сколько у этой собаки, допустим, большой, ну, средней, сколько у нее вытечет крови, чтобы она не умерла? То есть, как быстро нам нужно реагировать? Ну, реагировать всегда нужно быстро, если есть... Прерван их Конечно же. Не да. Да. Если это слегка там покусали, допустим, мы обработали, оно все остановилось, нам нужно И... спешить. Ну, смотрите, здесь вообще какой момент, да, если вы были участником, да, то есть не участником, а зрителем этой драки. Да. Да. У нас какие могут быть моменты опасные, когда собаки кусают друг друга, uh -huh. да, особенно когда крупные кусают мелкую. А собака, когда пусает, у нас очень большая сила сжатия. И может быть такое, что нету наружных травм, то есть у нас целые кожные покровы, ниоткуда не идет кровотечение, но при этом у нас может быть разорван кишечник, либо у нас может быть серьезная травма грудной клетки из-за вот этого сжатия. Поэтому, если вы видите, что собаку, там, как то реально кусали да, за живот, кусали за грудную клетку. Но хотя на ней нету следов, нету следов. следов? Да, нету следов. А в любом случае лучше обратиться к клинику, потому что сейчас собака может быть все в порядке, а если прокушена грудная клетка, может развиться пневмоторакс, и она просто погибнет. Поэтому, если там вы видели или, или не видели, вы да, ну, понимаете, что собаку покусали, всегда лучше показаться. Вот помяли, допустим, мы услышали крики да, в вольере, прибежали, крови нет, ничего нет, но в углу сидит, забилась эта собачка, вся мокрая, она обычно в да. слюне, да, вся а -а -а. такая... То есть, может быть и такое Да, как... конечно, животное в этом случае, в любом случае, надо доставить, чтобы мы сделали рентген, исключили пневмоторок, чтобы сделали узибрюшную полость и включили внутреннее кровотечение. Все понятно. Нам, если у собаки идет кровотечение, хоть любое, нам нужно применять какие-то кровоостанавливающие, Прикладывать какие-то компрессы, что-то такое? Каких-то специальных кровоостанавливающих, я думаю, при оказании первой помощи делать не нужно, потому что не можете вы рассчитать дозу нужную, препараты тоже разные бывают. Вот, поэтому то, что я обозначила, да если артериальные жгут, плюс санация, да, раны – вот. Если венозная тоже обработка, тугой винт. Если капиллярное кровотечение, ну там вы можете сами обработать антисептиками, забинтовать. Ну а теперь о тотальной травме, перелом. Что мы видим, да? Также заходим в вольер и мы видим, что собака поджала лапу, прыгает на трех и вообще не наступает. Мы можем предположить, что это перелом. Смотрите, если у нас конечность прям болтается, и мы визуально понимаем, что там перелом, оптимальный вариант это наложить шину, да? то есть, ну, все знают, что такое шина, это может быть какая-то деревянная палка, то есть нам нужно просто, конечно, зафиксировать, чтобы она не болталась. Нам самим вот так надо проверять? Не надо ничего проявлять, если у вас животное просто не наступает на лапу, ну доставили в клинику, мы сделали снимки, да, если увидишь, что оно прям болтается, наложили шину и доставили в ветклинику. Обезболивающие препараты я не рекомендую делать, потому что препараты разные, некоторые препараты могут навредить, и опять-таки вам сложно рассчитать дозу, потому что у всех препаратов она разная. Но ну, некоторые люди оказывают первую помощь, вот да, собаке перелом, допустим, ей больно. Они дают э, таблетки, анальгин, парацетамол, э, ацетиносолициловую кислоту дают собакам, вообще, Найс, э, любые человеческие препараты дают, чтобы собачке не было больно. Они боятся, собачке же больно. Да, это, это очень актуальный вопрос. Люди хотят сделать как лучше. Но зачастую один уколчик человеческого препарата Либо таблетка может просто убить собаку а, Потому что человеческие нестероидные противовоспалительные препараты китарол, китарол, любят еще дать а, Да, это все нельзя Диклофенак. Деклофенак любят, да, кольнуть или дать Собачки же больно Вот, я Витальевна, насколько я а, с, практи, по практике смотрю, что с переломами Собакам не так уж и больно есть такое? У них другой порог боли? Или они действительно испытывают нестерпимую боль, что, допустим, даже сутки не могут терпеть? Вот нас и врач им, через сутки. Им, безусловно, им, безусловно больно, и э, при переломе животного требуются обезболивающие препараты, они обязательно нужны, потому что им больно. Э, но их назначить должен врач, взвесив животное и подобрав правильную дозу. Ни в коем случае никаких диклофинаков, ничего, НПВС человеческого, потому что это вызывает у животных, желудочно-кишечное кровотечение может привести к смерти. И он в операцию не перенесет, правильно? Если мы его обезболили человеческим китаролом, например, а он едет у нас на операцию через там несколько часов, и, насколько я понимаю, тоже может открыться кровотечение, не останавливающееся. Да, ЖКТ может открыться кровотечение, поэтому... Если там, вы видите, что собаке больно, любые обезболивающие через ветеринара. Вот именно поэтому... Если, если необходимо сделать срочно, там, вы звоните в клинику, уговорите, примерно две собаки, мы вам говорим дозу, и какой-то препарат у вас в аптечке есть, самостоятельно не применяйте. Вот поэтому у нас экстренная аптечка не включает в себя никаких обезболивающих препаратов. Потому что мы можем действительно навредить своему питомцу. Да, то же самое касается антибиотиков. То есть, если там у нас, допустим, какая-то грязная, пустанная рана, доктор вам берет антибиотик, нет необходимости его делать вот сию минуту. По кошкам, наверное, ситуация, если кошек, кошку порвали собаки, тут, наверное, никакой первой помощи нужно мчаться в ту же секунду, наверное там задеты все внутренние органы кошки, да, кошки обеспечить покой это переноска максимально убрать факторы стресса и вести клинику Час, да. хорошо, следующая сейчас осень не актуальная тема и зимой тоже но летом очень актуально. у нас жара поднимается до 50 градусов животные иногда содержатся в небольших вольерах да, в приютах кто-то может на цепи сидеть. И э, тепловой удар. Вот я ни разу не сталкивалась с тепловым ударом. Как э, определить, что собака не просто зажарилась и лежит, там ей жарко? Как определить, что у нее тепловой удар? При тепловом ударе у животного мы наблюдаем очень частое дыхание. Да? То есть собака не вот вот а, то есть рот открыт, рот открыт язык, язык, торчит. язык торчит, да, животное очень часто дышит, у него и кошка, реакция. и собака, то же самое, а, у него замороженная реакция, то есть, ну, мы видим, что животному явно плохо, да. как mm -hmm. отличить тепловой удар от чего-то другого. А, ну, мы с вами мерим температуру, мерим, давайте так, температуру, покажу. мы мерим ректально вот. Смазав градусник вазелином. Смазали, градусник, на металл... нажали на кнопочку. Да. Ставили градусник, нажали, нажали кнопочку. на кнопочку. Если мы видим, что у нас температура выше 40 градусов, то есть она прям очень высокая, а, в данном случае, что вы можете сделать самостоятельно, да? А давайте начнем с того, а, нормальная температура 38,2. 38, 39, нормально. Даже до 39. Мы поставили градусник и мы видим 39. Это что, тепловую удар? Это нормальная температура. Это нормальная. Стекловой удар. Мы видим 40. выше 40. Она может быть 41, она может быть 42. То есть если моментально у вас на градуснике, противоволожный утарь, моментально, моментально. моментально 40-41, у животного очищенное дыхание, ну, первостепенно, то есть это отнести его в тень, дать попить ему воды, закупать его мокрыми тряпками и ехать в клинику. И с первой помощью это все. То есть никаких жаропонижающих по выше названным причинам мы самостоятельно тоже не даем. Ну и скажем сразу, тепловой удар не может быть осенью и зимой в обычном вольере. То есть это уже значит какое-то другое состояние. Мы говорим только о нашем лете, о зное и собака и кошка, побывавшие именно или в закрытом, например, в машине, да, в закрытой. Ну так случилось, что-то там произошло. В закупоренном каком-то небольшом пространстве, в летнюю жару Температура в этом помещении должна быть, она тоже около 40 и выше, да? Ну да, да, как правило, это что-то душное, либо животное, но там в летний период Особенно это касается брахиоцефалов, да, которые короткие морды, мопсы, французы, мопсы, французы. А На солнце какую-то большую нагрузку дали, побежали, много побегали, это тоже может привести Собаки сами себя могут довести, они просто у них радость в глазах, они прыгают, скачут и может это привести к таким последствиям Да, но если э, температура в помещении 20-21 градус или температура на улице это явно не тепловой удар а что-то может быть ну, еще соответственно, да ну тепловой удар предполагает <как> <чем> лето, <да>. <как> <как> вот, э, и еще такой случай, который везде и сюда касается и уличных животных, касается и животных в приюте это отравление. Допустим, мы там травили крыс, или мы знаем, что наша кошка-собака сбегала на соседний участок, где травили крыс. То есть мы предполагаем а, уже эту причину отравления. Отравление может быть симптомом похоже и на вирусное заболевание, и на тепловое, и на что угодно. Мы не можем выяснить, что это отравление без клиники. Но, допустим, мы точно знаем, что он съел какую-то отраву. ну, при нас, например. Что делать, если мы точно знаем, что это отравление? Вот очень верно, да, подмечено, потому что симптомы отравления, ну, по побольше остерцов как, как говорят у нас всегда, все вот, и... вот на все болезни, э, обыватели у нас говорят, это он отравился, или это его отравили злые люди. Отравили соседи. Отравили соседи, а хотя на самом деле у него может быть там тысяча разных заболеваний, но всех отравили. Да, то есть смотрите, при отравлении, естественно, чем раньше будет оказана помощь, тем лучше. И мы с вами, я сейчас расскажу, какие препараты мы будем применять, да, если мы говорим о факте отравления. Вот. Допустим, он сожрал, я видела, как он съел от улиток отраву. Допустим, я увидела, как он съел крысиный яд, крысиный яд э, из пачки прям, да, или какую-то дохлую, отравленную крысу. Я вижу, как он ее съел, я думаю, ну все, это отравление. Да, и если слег. мы говорим непосредственно, не слег. Просто, не, еще не слег, съел, съел, да. съел. Если мы увидели, что собака съела любое количество таблеток крысиного яда, то есть если она их съела, у нас есть полчаса на то, чтобы вызвать воду. То есть мы не применяем пересорбы, да, нам нужно срочно, очень срочно вызвать воду, чтобы она вырвала это все, и она не успела сосаться в течение получаса. Дайте. Это вы можете сделать э, в домашних условиях. То есть для этого мы берем, собак собака с вами, да, сейчас берем а, Ну, давайте. На собаку вот такого размера, мы разводим перекись водорода Разводим, разводим, разводим целую воду да, не заливаем То есть у нас здесь 3% Нам нужно сделать пол Мы разводим 1 к 1 перекись водорода И вливаем на сильный вод собаки Полстакана, допустим, воды Полстакана перекиси Или шприцом 10 кубиков перекиси 10 кубиков воды Смешаем Да, вы можете влить 10 вы Можете еще влить 10 да. вы Можете влить 50 Ваша задача, чтобы собака выливала в идеале вы ввели какое-то количество перекиси по дороге в ветклинику, то есть при любом раскладе вам нужно поехать в ветклинику. Если такой возможности нет, вам нужно добиться того, чтобы собака вырвала. Великое количество перекиси, если собака не рвет, дальше мы ей водим воду. Водим воду, водой, пока водой все не вырвет. Да. Если собака вырвала, вы видите, что она вырвала эти таблетки крысиного яда, либо там что-то она съела отравленное, да, там, там, uh -huh. там, uh -huh. Ну да, -то". там, там, там, там, Все, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, то но... там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, там, если мы говорим о крысином яде или грибы собака съела, да, первостепенно вызвать воду. Uh -huh. То есть полисорбы, капельницы, это уже мы уже лечим последствия травления. Это уже, наверное, в клинике все да. будет происходить, да. не у нас. На территории мы вызвали воду и, и несемся э, в клинику. Да. Полчаса с момента у вас есть. Покажите нам, как вводить кошки которая упирается, ну кошка наверное редко бывает отравление у кошек, у кошек отравление бывает достаточно редко, несмотря на то, что тоже все приписывают отравление, вот, потому что кошки они очень избирательны, угу. вот у кошек зачастую бывает отравление, когда они испачкались каком-то, да, там в каком-то может быть, удобрение. Mm. А вот, когда они прошли почему то токсичному, да, они себя его слезают. Вот так вот по большей части кошки нравится, не поедая что-то отравленное. Mm -hmm. Кошка не будет есть красивее. Не, не будет. будет. Не, ну есть, конечно, уникальные, но это бывает крайне редко. Вот. Если мы видим, что кошки плохо, кошку надо вести. Как собаки мы вводим? Шприцеры? Открываем mm -hmm. вот так, тянем или вот так голову поднимаем. Ну, тут уже да, не да? средства хороши, да. Ну, вот, вот так, ну, наверное, да. Ну, обычно, как бы я сжимаю рот, вот так вот ввожу. Сюда в край. Да. мы убеждаемся, что животное у нас это проглотывает. Mm -hmm. Мы не заливаем там да, в агрессивных количествах, чтобы она давилась. Yeah. Да. Пливаете, и она глотает. Mm -hmm. Льем и чувствуем, как она сглатывается. Да, да, да, видите, что мы ладокали. Тут даже дырочка, смотрите, есть я на витаме. Да, Вы, наверное, Багиру Багир... Багир уже лечили, наверное. Да, ну и так вот я обычно зажимаю рот, и вот так вот ввожу, и смотрю, что рот на этом дало. Да. Да. да, то есть мы не вот так, один держит, а второй льет с ковша. Да, так не надо, так потому нельзя. что содержимое может попасть в страхею, и мы можем навредить еще больше. Все понятно. Судороги, скрючилась, трясется Бывает такое состояние, непонятно от чего Мы также заходим в вольер, например, да, Или просто идем по территории приюта И мы видим, собака вся скрючилась, скухожилась, Ее трясет, а какие-то судороги Что это вообще может быть и что делать? Судороги могут быть по многим причинам Это может быть отравление, это может быть приступ Это может быть... Опять-таки тоже тепловой удар. То есть вариантов очень много. Поэтому дать какой-то вот один аргументированный ответ, что при судорогах нужно делать вот это. Нет. Если вы видите, что животное возьмется судорога, да, то есть там дошли спокойно, пытаетесь успокоить, И при эпилепсии, как правило, у нас mm -hmm. это проходит. Если вы видите, что никак животное не реагирует, у него судороги продолжительные, в этом случае заставить животное в клинику. Что-то нужно колоть или... Ничего в данном случае делать не нужно, потому что очень сложно определить, чем вы их на судороге, вот, чтобы не навредить животным. Это уже должен делать ветеринар. Угу. Если черепно-мозговая травма, мы знаем, что она ударилась, или, допустим, если мы не знаем, что она ударилась, как черепно-мозговая травма проявляется? Черпно-мозговая травма проявляется в виде отсутствия сознания. Животное лежит пластом без сознания. В сознании у животного могут дергаться зрачки, либо зрачки могут не реагировать на свет. Uh -huh. Может быть кровотечение из носа. Ну, то есть, как правило, это либо отсутствие сознания, либо спутанное сознание. Животное встает и падает вырезается во что-то в этом случае тоже животное нужно доставить в клинику это требует применения специальной терапии то есть обеспечить покой доставить в клинику инсульт и инфаркт такое бывает бывает но мы с вами не будем рассматривать первую Какую помощь, помощь не оказывается нет? не оказывается да как мы это можем сложно вам будет просто дифференцировать одно состояние от другого но такое может быть то есть работник, допустим, зашел в котодом и видит, что животное лежит, ну просто лежит без сознания. А, нужно ли здесь что-то? Если мы видим, что кошка у нас холодная, неестественной, какой-то холодной температуры, обложить грелочками, запутать пледик, доставить в отклинику. То есть это тоже очень важно. Если мы видим, что животное лежит холодное, холодное да. но еще живо, еще дышит, да, это касается и собак в том числе, потому что, допустим, у вас там травма случилась ночью, да, ночью, это например, зима да. какая-то, а, утром вы приходите, там у вас в тяжелом состоянии животное холодное, обязательно его нужно согреть, обязательно. Выливать согреть и нужно ему теплые выливать ничего не нужно, обложить либо грелками, либо бутылочками с теплой водой, закудать в одеяло. Теплая вода в бутылке это какая? Я могу же чайник чайника там налить. Ну, относительно вашей кожи, чтобы она не обжигала, чтобы она была теплая, не жила. То есть примерно градусов 38, да, температура должна быть? Но я не думаю, что у вас будет возможность замерять температуру ну, так, вам по ощущениям. То есть не горячая Чтобы было тепло, чтобы она не обжигала, да, ну, конечно. Понятно. И еще, вот мы сейчас рассмотрели самые острые моменты, с которыми может работник приюта столкнуться или зооболонтем себя дома, имея передержку. Хочу еще спросить, какие есть тревожные симптомы? Тревожные симптомы, то есть может быть какая-то развивается болезнь у животного, и я вижу это каждый день какие-то тревожные моменты, но не придаю этому... Внимание как бы, да, не придаю этому значения. А оказывается, у животного развивается какая-то тяжелая болезнь, и я должна была как работник сообщить или врачу эти все моменты, или должна была созвониться с доктором, если я волонтер, какие бывают тревожные симптомы у животных. А, ну, смотрите, хотя он кушает, хотя он вроде бегает, и кушает, и бегает, и вроде ведет себя. Но уже как-то не так, как обычно а, Ну так, тезисно, Если у нас диарея больше трех дней У животного, диарея у кошки, у собаки, не важно Больше трех дней, это повод задуматься Что животное нужно показать ветеринару Три дня, Если... да? Чем диарея отличается от просто, допустим Ну я сменила корм, да? И у нее какашка была, как колбаска а теперь у нас стало как мягкие такие э, кучки. Теория это как водой. Это просто вода, да? Это помоз. Угу. Это мягкий стул, это жидкий стул. Угу. Жидкий мы не будем показывать. Так, все, поняла. Да. Это значит просто как вода и больше, причем, да. угу. а, Нужно показывать животное, если у него наблюдается вода, естественно, если животное рвет. А Также следует обратить внимание на прогулки, да? То есть если животное садится пописать и с него по каплям выделяется моча если животное садится пописать и очень долго сидит писает угу. если кобель стал писать как девочка вот. либо если животное по чуть-чуть писает часто ну вот это, это у собак, там. это у собак мы видим, а как самое, у кошек? То же самое, у кошек точно так же все проявляется Как-то не так на лодке стал сидеть? Ах, ну, если животное вообще не на лотках стало ходить, это тоже может тоже быть Тоже тревожность не у него не есть. есть проблемы, да. да Говорят, что он на зло делает человеку Это миф? или нет, есть ну, в этом жирном? Ну, есть такие <laughs> животные, которые там как-то реагируют да на появление там собаки в семье, угу. начинает ходить не туда. То есть психологически а, тоже есть да? Есть психологический момент, да, но есть момент у кошек, то есть если там кот сигнал восходил на лоток, угу. и вдруг перестал это делать, может быть, что у него есть проблемы очень половых путей, потому что для него лоток начинает ассоциироваться с болью. То он сюда ходит, ему боль, угу. и он Пойду начинает туда. ходить другие места. Да, поэтому если у вас животное сохранило, на лоток стал ходить куда не положено, первоначально ну, нужно сдать анализ мочи и посмотреть, все ли у него в порядке. Тревожным симптомом может быть то, что собака начинает как-то больше активно лаять, или, допустим, иногда собаки начинают крутиться вдруг вокруг себя. Это может быть каким-то признаком заболевания? Это нужно обращаться? Или они так играют? Ну, здесь, если там собака... Крыться вокруг себя, ездит на попе, вылизывает угу. себя, там, да, как угу. навязчивого, да, это может быть проблемы с парнальными железами, может быть абцесс, на образование, все что угодно, да, любые какие-то моменты, которые ранее не были замечены животным, всегда лучше узнать, проконсультироваться, потому что любое заболевание мы можем вылечить легче, да, и быстрее на его ранних стадиях обнаружения. Ну и естественно чихание, кашель. Мы вообще не берем. Ну, я волонтер... это, это, не, это не просто тревожные симптом это красная лампочка горит и нужно лечить. Нет, нет, некоторые волонтеры ориентируются в этом получше начинающих врачей. Вот, поэтому я думаю, что какие симптомы все уже знают. Яна Витальевна, еще есть какие-то тревожные симптомы? Давайте мы спросим у наших зрителей. Они обратятся к нам в комментариях. Может быть, еще какие-то подскажут Тревожные моментики, ну, на которые волонтеры обращают внимание или работники приюта. Может быть, что-то мы в нашей беседе упустили. Да, может быть, какое-то, да. Что-то что еще поделятся какими-то интересными моментами. Большое спасибо, особенно за спасенные жизни. Вот. И мы надеемся, что каждый работник приюта будет отныне иметь вот такую аптечку в своем арсенале. И Пользоваться ею. Оказывать первую помощь. Да, будем надеяться, что теперь вы будете знать немножко больше. Конечно, дай Бог, чтобы таких ситуаций у вас не наступало, в которых ее придется оказывать. Но предупрежден, значит, что вооружен. Спасибо.